Давайте начинать. Итак, еще раз всем добрый день. У нас сегодня проводится вебинар, посвященный заточке маникюрного и медицинского инструмента. Меня зовут Леонид Чумаков. Мы сегодня находимся в городе Самара. Вместе со мной вебинар помогает вести Петр, сотрудник компании Адемс, и Владимир, мастер Заточки. Заточки. Мастер заточки, Инструмент. инструмента, все, в общем, рейт. всего, что заточки. может резать, кромсать, строгать, пилить, это все к Сегодня, напомню, тема нашего вебинара, еще раз напомню, заточка маникюрного медицинского инструмента, а вот сразу хотелось бы обратиться к тематике заточки инструмента медицинского. Мы... Проводили небольшой опрос. Перед тем, как проводить этот вебинар, стартовать проведение вебинара, возникало был вопрос сформулирован таким образом. Как часто вам доводится сталкиваться с заточкой бытового Медицин. медицинского инструмента? Вот, соответственно, Владимир, вы как практик, как человек, который непосредственно занимается заточкой, как часто вам доводилось сталкиваться с заточкой медицинского инструмента. Ну, смотрите, отвечу следующий. Медицинский инструмент. Медицинский инструмент это узконаправленный продукт, который есть определенные годы у медицинских учреждений, по которым они имеют право отдавать по заточку. Соответственно, сюда не весь. То есть первое и самое скажем так, жирная лакомная -вот�� медицинского инструмента – это новость. То есть медицинское учреждение по, по возможности отдачи на это самый первый инструмент. То есть его приносит больше всего. То есть стоит это может быть в поликлинике, хирургическом больнице, которые делает операции, вот, и это само того то есть они как правило изогнутые в основном это изогнутые прямые хирургические а в основном это для человека который занимается хероидами вот они это очень редко делают вот. а дальше то есть какой инструмент ну, то есть это педжо. В тех было четко написано: Рез должен быть относится 15 мм. То есть все, что ниже, в принципе, их не очень волновало. Как бы это... да? Потому как на опировке в процессе операции это делают на передней части. И соответственно э, матирование то есть самого инструмента. Почему? Потому что в момент операции. Да, поближе, повыше, просят прицепить микрофон. Не очень хороший оп, прощай, не очень хороший звук. Вот так, нормально. Я думаю, нормально. Если, уважаемые зрители, если звук сейчас у Владимира на, появился хороший, то напишите в комментариях, что все в порядке, чтобы мы могли спокойно дальше продолжать. Я думаю, Снимай его вот так где, где карта, там, учитывая, что карта да и ну, прось... просто... просьба владимиру если а, он будет писать личные сообщения петру то лучше делать это через а, чат потому что а, Сторонние звуки, они а накладываются. Спасибо. А, кстати, Петр, если там удобно будет за камерой, то может быть... да, да, да. Так, собственно, возвращаемся к тематике нашего вебинара. А что касается, вот опять же задают вопросы, особенно люди, которые только планируют заниматься заточкой а, инструмента. Заточка хирургического инструмента, такого как скальпель, ампутационный нож, ну, вообще Ну, я вот еще чувствуешь? раз повторюсь, то есть ампутационный нож, да, mm -hmm. скальпель нет. Да, а, как бы нам, ну, не то, чтобы никто не открывает тайну, какая должна быть ширковатая, в принципе, можно, да, режущая кромка, но, а, то есть, насколько я технически понимаю, а, при использование скальпеля, рез происходит отчасти рваной. Да? То uh -huh. После того, как человеку зашиваем ну, рану, которую, да, ту боль, которую мы причинили, вот, то есть рана должна заживать. Uh -huh. да? то есть, если это будет исключительно длительно режущая кромка, то, соответственно, этот, эта рана будет заживать очень тонко. Uh -huh. И по опять же, там, я не знаю, по каким-то техническим моментам, то есть э, поликлиники, ну, там, больницы, опять же, да, есть, те, кто использует скальпель, они э, ну, то есть, его используют, ну, возможно, они делают просто санацию, да, то есть э, там используются пожары, опять же, какие-то растворы, но используют его до тех пор, пока он не перестанет отвечать их требованиям в момент реза ткани. Да? Вот, и поэтому, как только это происходит, они его просто выкидывают под это там организацию это очень не выделяет долго деньги да они это просто покупают за вот. но чаще всего это как бы еще раз повторюсь потому как работаем уже там и работаем и, и, и, с другими больницами и там сонкоцентром города Самара да то есть они отдают только ножи Никаких там ни долото, ни пилы, там, ни сверла, ни вот, вот ничего. Да? Вот, только ну, То есть вот сейчас там есть другой заказ, как -то, да? то есть вот я перечислил ножницы, там ножи, пюреты и борт Но опять же с я вот Леониду перед началом вебинара говорил, что там идет технологическая заточка. Да? То есть там каждая, как бы, каждая прорезь идет под определенным там, углом, и углублением, mm -hmm. да, и они должны быть все э, на одной высоте режущей кромки, да, то есть чтобы э, каждая режущая кромка присутствовала, ну, есть, э, участвовала в, в процессе резания. Да, резания. Вот. Поэтому, если опять же говорить э, начинающим заточникам э, необходимость, точнее, или э, обращение внимания на заточку хирургического инструмента, это будет только, ну точнее человек поймет только после того, как он начнет, в принципе, работать, да? Если мы говорим про, опять же, перепрыгиваем уже с хирургического на маникюрный инструмент, то маникюрность к вам будет приходить гораздо чаще. Uh -huh. То есть, эта услуга по заточке хирургического инструмента, она как дополнительная, uh -huh. да, дополнительный заработок, потому что, ну, я говорю, Прийти в медицинское учреждение, отнять у них стол ножниц, это надо еще там 10 раз стоять Слышь. на коленях, да, там лбом как бы постучать, либо это в основном как бы все идет через аукцион, через тендер и все остальное. Да? То есть просто так вот вам раз, принесли, выложили. То есть, это не тот инструмент, который принадлежит исключительно хирургу. Да? То есть, если мы берем щипчики. Если мы берем кушеры, пинцеты, ну, то есть маникюрный какой-то инструмент, uh -huh. он принадлежит мастеру или он принадлежит клиенту, который к этому мастеру приходит на, на, на, на да, там, сделать маникюр. Поэтому это все равно чаще обращение, оно будет, оно есть, и, ну, если брать своды, там, по а, там, заработку, да, то есть, в очень маникюрный инструмент относительно хирургического, он рубит, uh -huh. его боль. Ну вот тут я немножко поясню еще нашим зрителям, нашим участникам вебинара, почему мы объединили эти два инструмента. Они чисто геометрические между собой похожи. Опять же, ну, если брать, допустим, хирургические ножницы стандартные, они больше похожи как на бытовые. Да. Но а вот Если брать если микроножницы, да, стоматологические ножницы, то они похожи ну, не частично, они похожи на кутикульные. Да. Вот. Но, Дизеры... единственный момент, они э, не такие, скажем так, тоненькие, не такие изящные, как сучитые ножницы, они mm -hmm. более такие, ну, чуть ну, помассивнее, они, э, ну, скажем так, попрочнее сами. Ну, и всякий инструмент э, такой, как пушер, это, в принципе, тот же самый. Э, ну, возможно, э... можно сравнить с пюретом, но ну, по похож, во всяком Пример, случае, да. пример это немножко другая геометрия. Поэтому, что мы хотим сказать? Мы хотим сказать следующее, что если вы планируете заниматься заточкой только медицинского инструмента, то это, наверное, не совсем будет правильно с точки зрения организации вашего дела и с точки зрения зарабатывания тех денег, которые вы хотите заработать. Все-таки надо совмещать как минимум. Ну и, как сказал Владимир, заточка маникюрного инструмента, она принесет вам гораздо больше заработка и даст вам гораздо больше возможностей для того, чтобы заработать какие-то деньги, если вы собираетесь собственно, заточкой заниматься профессионально. А что еще можно сказать про особенности заточки маникюрного инструмента, ну, медицинского тоже? Я вот, например, как дилетант, в сфере заточки. Я вижу основную проблему в том, что нужно обеспечить определенную шероховатость э, рабочей поверхности. Э, и каким образом это делается. Вот у меня такой вопрос. И для чего нужно обеспечивать вот эту шероховатость в процессе работы. Мы говорим а о цифровый ну, я понял, да. То есть есть э, понятие шероховатости режущей кромки, то есть где-то это где где там. По цифрам, в цифровом, да, то есть, объявление измеряется. но ну, в данном случае, если брать а, заточку, опять же, касаемо хирургического инструмента, то, например, те же ножницы я делаю на а, обычном труде электрокорум, зерно эксо да, То есть те, кто меня сейчас слышит, ну если мы говорим про мастеров, учеников, да, то есть они мол, меня могут понять. То есть по зернице, все самое мелкое зерно у электрокорума. Вот. Соответственно, в момент заточки на режущей кромке образовывается такая некая микронасечка. Uh -huh. да? То есть потом, после того, как я снимаю полотно, допустим, держателя, делаю сведение, то есть в момент сведения у полотен автоматически срезается заусенчество. Но ну, опять же, я в момент сведения полотна пальцем свободной руки чуть-чуть развожу, то есть, чтобы не повредить в принципе саму режущую кромку. И вот в э, момент такого вот, такой заточки, такого сведения, то есть получается, э, ну, э, та широковатость, которая позволяет не сползать материалу в момент реза. Uh -huh. да? То есть, если я их э, заполирую, например, до э, ну, зеркального блеска, как э, парикмахерские ножницы, да, то есть вероятность, что в момент реза у хирурга просто этот э, материал будет выдавливаться. Э, это один момент. И второй момент, например, те же самые хирургические изогнутые ножницы, к сожалению, ну, как в моем случае показала практика, не возму... ну, точнее это возможно, но нежелательно затачивать острее 80 градусов угла заточки. Почему? Потому что они изогнутые, полотно очень плотные, и соответственно момент смыкания могут воткнуться друг к друга режущие кромки, это если угол заточки будет острее 80 градусов. Я, когда ну, то есть у меня был ну, первоначальный опыт заточки, опять же, данных ножниц, то есть, соответственно, столкнулся с тем, что я просто сидел, замерял углы, разглядывал и пытался понять, в чем моя ошибка, когда у меня не получалось вести полоску. но это было, опять же, там это в 2013 году, то да, есть я сталкивался в первый раз вот, именно с да, таким инструментом. И когда я понял, что 80 это нижняя граница и 90 соответственно это верхняя граница, то есть уже в этом диапазоне я начал а, варьировать то есть именно заточку. Ну, то есть подобрал угол заточки. И после этого, то есть, я к чему этот угол заточки? То есть мы не можем сделать на острую заточку, да, То есть за счет этого мы это компенсируем вот этой вот шкакова. Mm -hmm. да, то есть, если мы заполировали, то материал ну, будет однозначно соскальзывать режущей промки. Да. И, например, если мы такую сделаем заточку, да, то нам ну, здесь спасибо за карты. Да. У oh. мастеров маникюра такая же история или... Ну, с мастерами маникюра здесь другая ситуация. То есть, а, сами ножницы, во-первых, полотна более тонкие, значит они более эластичные и соответственно в момент там, заточки ну образом угла 65, кто-то там может быть под 45, я не знаю, как делают эти мастера, но например я допустим затащиваю здесь по углу 60 градусов, да? то есть разница уже там 80-60, а маникюрные гораздо проще свести и не вырвать кусок опять же режущей кромки, когда у маникюрных ножниц но полотна также имеют профиль изогнутый. Вот. Поэтому здесь как бы немного другая тематика и, к примеру, для уже маникюра, там используется порядка двух миллиметров от носика, да, то есть ну, как бы рабочая поверхность, следующей кромки, соответственно, здесь я провожу полировку. Да. То есть, опять же, мастера маникюра могут размочить кутикулы, могут видеть, обрабатывать на сухую, но что с мокрой, что с сухой, при полировке, то есть, в принципе, режущая кромка не сваливается. Ну, я имею в виду, точнее, режущая кромка не, да, ну, не уходит с материала. Поэтому здесь я полирую. То есть, угол, от, угол заточки острее и достаточно удобно как бы сводить. Для микроноженских изровок. Те же самые правила работы. А вот что касается кусачек, там какие нюансы? Потому что ну, кусачки это такой инструмент, который присутствует в арсенале. Ну, как нюанс, нюанс, нюанс, если <с мы опять же будем отталкиваться от ножниц, хирургических, то основная задача идет за точку телени по то есть, если у маникюрных ножниц передней поверхность должна быть максимально низкой, да, то у хирургических по большому счету должны присутствовать характеристики реза, так называемого. Да? То есть, чтобы хирург, в принципе, мог просто воспользоваться режущей кромкой, ну, предназначением. Вот. А щипчики, то есть, если мы берем, то, допустим, постановка режущей кромки у щипчика она состоит э, из двух этапов. То есть первый этап – это э, заточка по передней поверхности. А, опять же, здесь э, подбор шероховатости – это уже на свой вкус как бы цвет. То есть да, угу. кто-то может работать на алмазных э, чашках или тарелках там, с зерном 80 на 63, кто-то 125 на 100 а кто-то 50 на 40, а кто-то полирует вообще зеркало и говорит, что это правильно. Кто-то берет просто алмазный напильник и э, это делает алмазным напильником, да, то есть, ну, как бы, или, там, любым другим напильником, вот, а, Допустим, когда мы уже затачиваем, ну, то есть, ну, то есть это первый, да, первый этап. Второй этап – это, соответственно, в момент формирования самой передней поверхности здесь уже смыкание, то есть носик пятка, они могут быть нарушены. То есть, да, может, там, допустим, дотрагиваться носик, может дотрагиваться пятка. То есть, соответственно, здесь мы уже за счет а, опаски формируем непосредственно само смыкание и в том числе получаем режущую кромку. Mm -hmm. То есть ту именно стойкую режущую кромку, которая mm -hmm. нам необходима. Вот. А, и причем в промежутке между этими двумя операциями нам нужно обратить внимание именно на легкий заклепку. Если он большой, что его нужно ухранить. Если его нет, то в принципе мы его не устраняем, то есть продолжаем именно формировать саму плазму. То есть это две самые основные составляющие в момент заточки именно щитчки. Да? А, то есть, соответственно, они по отношению к заточке там, тех же межитерных и парикмар... э, пирогичных ножниц, это просто не сопоставим. Это две разные вещи. То есть, а, а, в ножницах у нас два полотна как бы там с гибами, да, мы можем Поймать направление ну, работу режущих кромкой, то у щипчиков, то есть, именно э, сведением <coughs> пасток, да, то есть, как бы мы получаем режущую кромку, и мы получаем обязательное смыкание. Потому что здесь идет смыкание э, ну, не друг в друга режущей кромки, то есть одна из, э, ну как бы по-любому будет поднутряться, но тем не менее, как бы мы это делаем, ну, стараемся на одной э, ну, то есть поверх ну, то есть на ровной поверхности. Вот. То есть, как-то так их вывести. Ну, мое следующее предложение, уже, в общем-то, от теории понемножку переходить к практике. И тем более, сегодня практика у нас будет проходить на станках ADEMS. Мы используем станки ADEMS маникюр и ADEMS GT2. Только, вопросы появились? Нет? А, пока вопросов не появилось у наших зрителей, поэтому если они все-таки возникнут, я предлагаю их задавать. Если по ходу нашего вебинара вы хотите что-то узнать, дополнительно задать какие-то уточняющие вопросы, то вы можете это делать, не стесняйтесь, спрашивайте, с удовольствием попробуем ответить на все ваши вопросы. Итак, вот сейчас, собственно говоря, мы продемонстрируем э, заточку, а заточку чего мы продемонстрируем, Владимир? Ну, давайте возьмем те же самые щипчики, например. Да, я перед, опять же, началом э, подготовил, ну, вот они обычные, простые, скажем так, э, щипчики. И uh -huh. вот, э, я в данном случае накажусь рядом со станком Аденс-Маннитура, вот, у которого, э, ну, как бы основная задача производителя была... Ну, может быть, кто-то уже это все слышал, да, то есть я лишний раз это все повторю. То есть основная задача производителя была установить частотник, который, ну, преобразователь, да? которым можно регулировать, соответственно, частоту вращения непосредственно самого абразивного круга. Да, то есть стартует он от нуля, и, в принципе, можно его распочегарить до 3000. Ну, 3000, наверное, многовато. Вот. ну там для начинающих или вообще в принципе для заточки. то есть, можно работать на двух тысяч. То есть это первый момент. Второй момент э, здесь э, удобство заключается в том, что вот эта основная сумка она на ось э, посажена и уже, скажем так, на глухую. Да? И э, всего лишь навсего уже вот ответная часть, куда сам э, примыкает ну, поверхность круга, да? э, дальше притягивается гайки. то есть мы всегда минуем торцевое биение. То есть если нам необходимо поставить, ну к примеру там, ну вот у меня допустим, да, там вулканитовый круг, а, допустим, да, то есть я откручу вот эту большую гайку, сниму, а у нас поставлю вулканит, у меня здесь торцевого биения не будет, к примеру, да. Uh -huh. Вот. Или же то же самое, я могу произвести также установку там того же самого электрокорунда. то есть соответственно торцевое биение будет отсутствовать. Дальше биение по передней поверхности, то есть либо при помощи там, алмазного карандаша, либо при помощи алмазного настрой я могу это все устранить. Это как один из вариантов. Но если мы говорим про именно маникюрные инструменты, то, что я говорил, первое, допустим, ну, одна из основных позиций – это формирование передней поверхности. То есть здесь, допустим, есть держатель. То есть сам в данном случае круп профиль 9А3, соответственно, с двух сторон идет рабочей поверхности абразива. Вот, то есть при помощи вот такого вот, ну, скажем так, незамысловатого держателя, который вот сюда вот он устанавливается, да, и при зажине здесь непосредственно в самих щипчиков, то есть мы можем осуществить формирование передней поверхности с двух сторон, с этой и с этой стороны. Далее, после того, как мы э, формируем передние поверхности, соответственно, этот круг можно снять. Да, то есть, опять же, в комплекте с э, станком идут два э, ключа на 34, то есть, в принципе, достаточно быстро э, можно убрать. Вот. И, опять же, уже сажается алюминиевая чашечка, то есть, вот с этим вот э, ну, то есть, с, э, металлическим кругом, на котором собственно, клеится сама шкурка. Да, а -а -а. И, то есть, на шкурке я уже могу делать непосредственно ну, допустим там саму фаску да, то есть именно под э, необходимым углом мотать, то есть для момента сведения и дальше уже э, толщину самих фасок по щечкам то есть соответственно я как правило сложу вручную но э, в данном случае сейчас просто показываю на алмазе да то есть э, вообще я это делаю как раз именно при помощи шкуры вот. То есть, э, вот, собственно, этим как бы этот станок и э, ну, удобен, да? Единственный момент, когда э, человек будет пользоваться этим э, станком, здесь все-таки, ну, можно, допустим, установив... Э, сейчас я их, давайте, поставлю... Вот, да, я бы установив, да, попросил уже, продемонстрировать... Да-да-да, конечно. Uh -huh. вот, то есть, установив сюда непосредственно маникюрный инструмент, как бы, то есть, вот, его зажимаем, А существуют правила установки? Ну, в данном случае здесь для подвода к кругу 9А3, двухстороннего алмаза, здесь ну, хотя бы нужно да, выдержать 90 градусов, то есть, чтобы нам э, соседний режущей кромкой не зацепить угу. э, непосредственно сам. То есть, вот мы его затянули, то есть, проверили на предмет. И дальше собственно, мы подбираем уже непосредственно э, ну, подвод, то есть самой режущий кром ну то есть под вот именно по самой передней поверхности. то есть вот я зафиксировал допустим да и а, что здесь происходит а, если вот здесь вот угол я могу uh -huh. да, выставить то здесь а, у меня манипулятор подвижный то есть если мы говорим а, для кого предназначен этот станок ну я наверное скажу уже для булав да, то есть кому Именно необходим подвод, да, угу. именно вот, ну, само сам угол атаки. А вот здесь вот это колебание они уже выполняют, ну, относительно как бы, ну, смотрят именно по соприкосновению с кругом. Вот. То есть, в принципе, я готов... Поверю. В принципе, я готов. Какие обороты? Ну, вот в данном случае у меня 2000 оборотов. Две. То есть можно, ну как бы, понятно, что если у людей, ну, опять же, те, кто привык работать на э, обычных точилах, да, то есть там mm -hmm. 2 800 и как бы ни у кого частотник, как-то преобразователей нет. То есть, ну, в данном случае вот я выбираю где-то тысячи оборотов. То есть мне на них будет мы сейчас производим заточку передней поверхности, да. То есть вот такими движениями путем перемещения, я бы назвал это в продольном направлении, у нас затачивается передняя поверхность. Обращаю внимание, то, что инструмент подводится очень плавно, очень мягко, да. Очень мягко. То есть, вот она, передняя поверхность сформирована, и, в принципе, что здесь ну, достаточно... Да, я достаточно... сейчас попробую ее показать. Легко, вот, крупным планом. Имеется в виду, что я э, в любую единицу времени, ну, то есть, очень быстро, да, сняв держатель, но ну, не убирая держатель на да, то есть, ну, если, допустим, я не наделал, да, или, там, э, не вышел на режущую кромку, или что-то не нравится, то есть, я опять э, устанавливаю Соответственно, держатель сам манипулятор. И опять же, под тем самым углом uh -huh. я делаю подвод к абразиву. То есть манипулятор помогает выдержать этот самый угол, ну, да. позволяет его не да, завалить, да, да, не да. сместить. Вот. Ну, там, например, человек начал заниматься, там проработал полугода, да, понимает, что, он, ну, что -то вот как -то он, он подступляет, да, то есть ему не нравится, как ну, производится формирование. Или, например, с первого раза он не может сделать, со второго раза в это же пятно контакт угу. не попадает. А здесь вот как раз именно получается, что если мы э, не вышли на режущую кромочку, да, то есть ну, не приблизились, скажем так, не нужно доточить, то есть здесь мы ничего не теряем. То есть у нас как угол атаки и оставался, ну а уже колебания носик-пятка, вот это, это уже как бы, технически, то есть мы положили на трубку, по факту мы чувствуем, что оно именно находится на... Абразив. А вот это с, с носика на пятку, это исключительно опыт и рука. Ну это видно. То мастера. есть, вот вот эту вот это мы всегда можем поймать. Нам всегда сложнее уловить вот этот вот uh -huh. да, то есть именно, именно вот его сложнее начинающему мастеру, и мастеру, который вот там проработал ну, там, даже год, наверное, да, то есть он не всегда попадает с второго раза в одно и то же письмо контракт. Соответственно, все мастера либо стараются сделать с первого раза, либо со второго, но а, иногда можно а, просто завалить поверхность. То есть, соответственно, для этого мы вот, ну, как бы и конструкторами разрабатывали технологию, что здесь мы угол а, выставили, а вот это мы уже сверху, да, сверху вниз глядочи, как бы мы можем это все... Вот. То есть, дальше следующий момент. Я также аккуратненько, то есть, просто изменяю угол да. Попробую поймать все это дело в кадр. А, то есть, в там... принципе, вот я сейчас, ну, как бы, э, ну, мне не нужны здесь, как бы, опять же, там градусы, да, или э, ну там шкалы. То есть, почему? Потому что э, поверхность, ну, передняя поверхность э, разных, э, точнее, одного и того же бренда и вот, находясь даже зеркально друг от друга. То есть, Здесь изгиб или поверхность может быть как бы, э, ну, отличаться. Как бы. Поэтому делать зеркально там, или ловить этот градус как бы, mm -hmm. ну, я не, не делаю. Этого. Я уже исключительно э, по, по необходимости делаю вот эти вот все подводы. Вот. То есть сейчас опять же зафиксировали, включили. В принципе, я сейчас опять же попробую все это максимально крупно показать в кадре. То есть передняя поверхность от режущей кромки где-то ну, около двух миллиметров, но ну, если ее брать угу. в ширине, да, для того, чтобы потом уже сейчас формировать ну, пасточку, да, сделать как бы, в принципе, этих двух миллиметров нам будет достаточно. Вот. И э, момент следующий, когда я формирую переднюю поверхность, я э, ну, стараюсь не стачить предыдущую паску. Почему? Э, ну, потому что если я ее стачиваю, значит, у меня режущая кромка относительно вот этой режущей кромки, она, под, ну, то есть, она опустится вниз. И поэтому, когда я уже буду формировать саму паску, то есть э, это у меня будет толще, это, соответственно, конче. То есть получается, что искусственно я э, вот этой вот ну, то есть, э -э -э съемы вот этого металла, то есть я вот эту вот часть просто заряжаю. Ну, просто уменьшаю количество находчиков. Вот есть вопрос, наши в принципе. Прошу, куда купку, щитчики, щитчики. Вращение к оппоненту. Да, в этом сторону. А да. на встречу ревочек А опять же, чем это вызвано, какими особенностями проведения работ, почему именно на щитчике, почему не от щитчиков? Ну, во-первых, технологически настроить ну, станок, конечно, можно, да? то есть чтобы он вращался и по-часовой, и против часовой. Uh -huh. Ну, как бы в данном случае идет вращение против часовой, а, так как мне удобно ну, то есть, осуществлять подвод поверхности, и мне нужно видеть рельщину кромку, соответственно, я ее поднимаю вверх. Uh -huh. А вращение идет против часовой, и, собственно, ну, как бы, поэтому, поэтому так. Владимир, покажи да. еще раз, на куда он вращается. На встречу, да, да. на да, встречу рельщину кромки. Продемонстрировали. Не стесняйтесь также задавать свои вопросы в YouTube. Я напомню нашим э, зрителям, участникам нашего вебинара, что э, на все станки, которые вы сегодня увидите, которые мы вам продемонстрируем, мы на эти станки участникам нашего вебинара предлагаем обучающее видео со скидкой 25%. Вы можете связаться с нашими менеджерами и при условии покупки станка приобрести видео в котором подробно рассказывается о том как проводить работу на данном столке со скидкой 25%. Ну, вот в данном случае опять же повторяю э, тому, что я сохранил предыдущую паску, но при этом вышел на режущую кромку и э, ну, сформировал достаточное мне количество высоты передней поверхности. Вот. То есть э, при смыкании ну, зазор практически минимальный. Ну, я имею в виду, вот сейчас носит касается, но угу. пяточка чуть-чуть расходится. Я, я опять же попробую влезть камерой и показать, то есть, где это, ну, вот так вот, если будет вот, я практически, то есть, сильно, ну, больших усилий не прилагаю, а, ну, практически речь кромки ромке. Вот. здесь появился, ну, есть, угу. естественный люфт, да, то есть, ну, опять же, а, хоть это щитчики новые, новые, mm -hmm. а, ну, это, ну, понятно, что бюджетный такой вариант, как бы, да? Вот. А, то есть здесь перед началом дальнейшей операции необходимо устранить люфт. Для этого а, компания Адемс разработала а, так называемое приспособление для устранения в заклепки. Mm -hmm. То есть скоро в ближайшем, там, я не знаю, необозримом будущем, а имеется в виду, я думаю, там, на следующей, наверное, в следующей неделе, оно появится уже как бы в тестовом варианте и также появится в продаже. причем там можно будет а, а, устранять люфт при стандартном а, ну то есть накладном скажем так суставе да потом а, есть так называемый английский сустав <говорящий> который друг другу да, там щипчики а, при изготовлении вставляются то есть там идет если здесь окружность идет а, больше и меньше то есть мы понимаем, что заклепка сама по себе коническая, uh -huh. то в английской версии там идет а, равна, равносторонний штифт вот, uh -huh. Да, в этом приспособлении по устранению люфтов заклепки там а, будет так, ну скажем так, ну образно, как вот здесь вот возвышение, да, мы сюда подставили а сверху закернили. То есть получается, uh -huh. что сразу с двух сторон а, <coughs> мы эту, а, ну то есть этот штифт будем, ну скажем так, включить и это будет большой плюс. Вот. но ну, это такая э, быстрая легкая реклама, то есть то, что скоро появится. Ну, то есть, для, да, поэтому же, поэтому спрашиваете наличие вот этого приспособления. Да. Ну, я надеюсь, а, ну, что это пройдет достаточно быстро. И потому как, ну, у меня, когда ученики приезжают на обучение, вот, они зачастую спрашивают просто, где взять данные, ну, то есть, данные приспособления. Как бы, либо я разложу руками, делайте сами, либо там ну, покупаете, где где кто производит. Да? Поэтому компания Адемс идет навстречу по желаниям да, своих, трудящихся, своих заказчиков и производит это оборудование самостоятельно. Быстренько, быстренько я, люфт. Да, я пока реплику одну приведу из поступившего вопроса Вот Валерий говорит, что при обратном вращении на кромке остается заусенец. Это так? То есть, если круг будет вращаться... Да, навстречу. Да, навстречу. Сейчас мы устраняем люфт в, в заклепке. Здесь есть какие-то Технические нюансы по тому, как это надо делать. Ну, естественно, после удара по, ну, там, по центру заклепки, я это проверяю напряжение, да, то есть... то есть можно выкрутить пружину, проверить, справляется ли она, uh -huh. да. А, опять же, там пока мы сейчас будем производить дальнейшую заточку после устранения. Я не рекомендую открывать там больше 90 градусов, uh -huh. потому что может а, техническая опять же появиться. Вот. Ну, то есть, а, если, допустим, я э, перетянул то я всегда могу ее перевернуть, но даже если, допустим, отрезанная заклепкая, и с этой стороны просто прохладить именно тому, ну, то есть само напряжение. Да? Потом, опять же, попробовать и с этого, держа за одну ручку, то есть другую я могу всегда покачать. Uh -huh. чтобы, то есть проверить, ушел люкс или остался, вот, и, соответственно, уже приступить к формированию пла. Вот. Владимир, а еще, так... меня... а еще тогда такой вопрос. А что делать? Ну, я думаю, пока вопросов не поступал, я думаю, что все. Прекрасно слышать. какая ширина алмазного В данном случае 20 миллиметров. 20 миллиметров. Это позволяет затачивать рабочую поверхность шириной до 20 миллиметров, Все верно? Да. Но здесь мы опять же можем э, трактовать следующим образом. Если э, человек, допустим, ну я просто сейчас вручную ну, покажу, да, то есть если... Режущая кромка, допустим, там одиннадцать-двенадцать миллиметров, угу. и, например, ширина рабочей поверхности десять миллиметров, то здесь нужно очень четко делать проводку, да, то есть это нужно чувствовать и знать. То есть, если мы, допустим, исходя с точки зрения подвода, просто с поверхности сразу абразива, да, угу. и мы не хотим вот этих вот никаких колебаний делать, ну, я рекомендую брать сразу, сразу два сам. Угу. Но если опять же мы ä, говорим про. Э, ну, как бы манипулятор подвижно. Да, то есть на сзади меня сейчас мы к нему да, То есть э, манипулятор, точнее, ну, держатель э, идет только параллельно, да, ну как бы уходит вверх-вниз, соответственно, там можно хоть 5 мм рабочей поверхности поставить, он будет все равно ходить в одной и той же плоскости. Э, ну, Поэтому здесь на вкус и цвет. Но просто надо понимать ценовую политику. Да? То есть как бы вот этот круг, ну чтобы вы понимали, там, он, примеру, стоит где-то в районе там, тысячи рублей. Вот. То есть меньшим диаметром могут быть, то есть меньше, меньше рабочей поверхности, будет меньше, но это каждый под себя выбирает сам. То есть это в принципе, ну, я думаю, что можно размещать заказы также компания Аденс, да? Ну да. Это, это уже сугубо индивидуально. То есть задача компании Аденс в данном случае пока вот именно конкретно предложение по этому станку в той рабочей комплектации, в которой она идет. Вот. А комплектация у него идет только с двумя алюминиевыми кругами с, с магнитами, да? Поэтому здесь уже вы сами, там, вулканит это, электрокорумп или алмаз, то есть, или это чашка, допустим, да? Вот. То есть также можно да, использовать и чашечку можно поставить, но тогда при формировании тех же внутренних поверхностей, э, ну, передних, да, поверхностей, mm -hmm. то есть, соответственно, как бы чашку просто или, или их просто две нужно иметь в арсенале, либо одну перекидывать сюда и сюда. То есть в это уже время, это может быть неудобство. Да? Вот. С одной стороны, с другой стороны, при э, легкой смене абразива, который, ну, как бы, именно запланирован относительно этих станков. Ну, здесь я Напомню, мы сейчас рассматриваем станок ADEMS маникюр и на нем мы продолжаем заточку кусачек маникюрных. Сейчас мы устанавливаем. Сейчас мы устанавливаем щипчики ну, в томкнутом состоянии, то есть для того, чтобы нам осуществить формирование непосредственно паски. самой да, закрепил... Здесь я расслабляю вот этот барашек и соответственно их выкручиваю таким образом, чтобы у меня вот эта вот поверхность вот она сравнялась. То есть это говорит о том, что у меня щипчики будут подведены именно, ну скажем так, максимально параллельно mm -hmm. да, То есть если я вот так вот это, ну, значит я одну паску больше, другую же То есть это как бы, э, ну, в этом есть определенное удобство вот данного держателя. То есть вот мы ее зафиксировали, здесь зафиксировали. Сейчас вот. Сейчас мы просто заменим абразивный не, ну, В данном случае мне удобно работать под правую руку, угу. вот, поэтому я как бы не знаю. Пока у нас идет замена круга, тут вопрос такой. Что можете сказать о Твизорах от Моцартхауса? Приходилось сталкиваться с такими такими структурами. Вы поймите, как бы, это какой регион задает вопрос. А, да, соответственно, вам вопрос. Да, Я каждый... спросил от визора Моцартхауса, пожалуйста, какого-то региона. Для того, чтобы мы могли дать ответ. Ну, нет, я могу дать ответ. Просто, допустим, я в каждом регионе, в разных городах, мне э, хочется пользоваться различными брендами. То есть, как бы, это нормальная ситуация. Если у нас в Самаре это там, ну, вроде, Зингер, Мецгер, Герсталих, да, то есть, ну, обладание, ну, еще Елка, да, то, может быть, каких-то там других регионах, это может быть там Сильверстан, Сильверстарт, Голлинген, Голлингерт, да, то есть, ну, их огромное количество. Какой-то из производителей захочет свое имя нанести, да, то есть оно будет там, вообще дядя девайса называться. Вот. То есть принципиальность э, в бренде как таковая ну, думаю нет, но здесь может быть только на обращать внимание на металл. Ну, опять, mm -hmm. если производитель его пишет, то есть там хирургическая сталь, медицинская, да, или же это просто там какой-нибудь там 440 С, да, или то есть э, ну, как такие-то стали. То есть обычно как показывает практика, при распаковке кризера, да, то есть там вообще не написано, какая марта станет. И что это, ну, с, с другой стороны, это плохо, конечно, потому что мы не можем понять, а, что мы вообще в руках в принципе делаем. Так, сейчас мы будем формировать фаску, я с вашего разрешения а, перейду на другую сторону, я попрошу, а, Петр, проконтролируйте, пожалуйста, наличие картинки ну в данном случае э, я установил ну, как бы я начинаю с шестисотой э, шкурки да потому как мне нужно э, предварительно ну скажем так совершить обдирочную э, операцию да вот потом у меня есть там допустим круги заправлены там тысяча да то есть можно наклеить и две с половиной, там и хоть, хоть 10 тысяч да то есть шкурку вот но здесь нужно понимать, что подвод уже к мелкой зернистой шкурке, там уже к 2000, й к ,5, 5 То есть здесь уже нужно контролировать вот этот вот подвод. Потому что даже э, таким мелким э, зерном можно все равно э, завалить само ну, предварительное смыкание. Вот. То есть в данном случае вот я э, именно формирую фаску на 600 То есть обороты можно. Ну, чуть занизить, там, например, ну, сделаем там 1600, то есть почему, опять же, зададут вопрос, почему я занижаю обороты, mm -hmm. да? то есть это, ну, если есть возможность, почему бы ей не воспользоваться. Вот. вот еще, кстати, одно преимущество станка, оснащенного частотным преобразователем, вы можете регулировать обороты под те задачи, которые вы выполняете. Так, а ну, опять же, там как Вторичное бы, удобство этого круга, этого станка в том, что я могу всегда посмотреть, на какой стадии у меня идет формирование паски. Вот. Паска обязательно должна быть однородной, да, то есть не должно быть никаких вершин, появления вершин, скажем так. Вот. А, так как так как так, так. носик дотрагивался в первую очередь, потом э, я не мог сомкнуть э, непосредственно нижнюю часть, ну то есть саму пятку, да, вот, ну, нижнюю часть режущей кромки. Uh -huh. В данном случае при э, формировании такой паски, как бы, да, у меня э, сейчас верхняя часть режущей кромки, ну то есть верхняя часть паски э, она более широкая, нижняя часть паски она менее широкая, то есть как бы у меня сейчас получилось разной толщины фаски, но при этом Чем такая фаска плоха. Да, Она нет. не плоха, это именно технологический момент uh -huh. э, формирования самой фаски, э, ну скажем так, э, э, фаски, ну, то есть формирования смыкания, да, то есть uh -huh. режущих кромок, то есть это как раз именно э, ну и правильно, то, что так получилось, потому что если бы я дотронулся просто параллельно да то есть кругу и параллельно то есть я просто снял лишний кусок ну точнее снял металл, э, но при этом э, зазор никуда не исчез да то есть в данном случае сейчас э, ну если мы посмотрим на там тот же зазор если его смогут увидеть да вот то есть если, он, если он, можно в камеру он он да я, я я я, я, я, я, я он прям вот только носик касается и соответственно идет смыкание. Если мы вот если мы возьмем ну какой-то скажем так проверочный материал, пускай это будет там ну в данном случае давайте там ну, выбирать долго не будем, то есть именно вот пакет. То есть идеальный рез как бы да никакого поддергивания, то есть там ни носиком, ни гапкой не, не существует. Вот. То есть в принципе, опять же, чем мне нравится работать на тех же самых абразивах в виде шкуров, тем, что здесь шкурка дает менее стойкий заусенец, нежели чем, допустим, даже самый мелкий алмаз, ну, алмазный круг. Вот. Поэтому ну, там я, конечно, ногтем это не убираю, но посредством, допустим, подбора абразива там, с более крупного, там, в данном случае 600 к с более мелкого, например, там, 2500 да, полировки, Uh -huh. То есть э, заусенец в любом случае будет э, менее стойкий. И, соответственно, даже если я сделаю ну, рез вот так вот ну, пакета, да, то есть, соответственно, заусенец просто слетит. И мне, естественно, зададут вопрос, а э, все-таки хотелось бы, чтобы заусенец не присутствовал на режущей кромке со стороны передней поверхности? Господа, я вам могу ответить следующим образом. Раз, как сказать, разлюфтовка или люфт заклепки может появиться гораздо раньше, чем э, выйдут ли в строй Соответственно, мастер маникюра, э, который приходит и задает вопрос: а вот на что мне обратить внимание, то есть э, всегда, ну я допустим отвечаю, выберите инструмент, где качественная заклепка. Опять же, задает вопрос: а какой инструмент с качественной заклепкой? То есть это может быть йока. Это может быть Полтон, это может быть Сталикс, это может быть э, там, Давида Мастера, это может быть еще именитые какие-то бренды, да, то есть, где очень хорошая качественная заклевка. То есть чем э, медленнее в заклевке в, в момент работы с э, самим мониторным инструментом происходит э, появление то Соответственно, тем дольше будут работать револючий кромки, тем меньше они будут поднутряться друг по другу, тем меньше они э, ну, будут выходить из строя. Поэтому присутствие там минимального э, заусенца ну, это не страшно поверить. То есть при э, формировании той же самой паски или полировки или даже двух с половиной две тысячи шкуркой заусень будет настолько мелким, что мастер и его даже не почувствует. Ну или он слетит раньше, чем она сможет его почувствовать, а именно после первого же да. проверки на... Владимир, тут э, задает вопрос э, наш зритель. Можно ли на этом станке затачивать вогнутые передние поверхности кусачек? Это кусачки типа бишкек. Ну, я так понимаю, речь идет о кусачках, у которых передняя поверхность сформирована в виде вогнутой лица. Да, это возможно. Да, это возможно. Вопрос, как это сделать? Да. Вопрос, как это, как это, сделать? это сделать? Ответ а, следующий. То есть вы берете, устанавливаете, опять же, держатель. Например, ну например мы возьмем опять же те же там новые щипчики но ну, просто те я уже начал э -э, подготовить ну как бы, да, то есть, готовить. ну к примеру мы представим что это бишкет но ну, нет у меня сейчас их налично ага. вот то есть мы опять же их э -э, сюда аккуратным образом устанавливаем Вот, я их установил, да? Ага, То есть они у меня раскрыты в 90 градусов. То есть далее, так как здесь коленный, ну, то есть манипулятор, он подвижный. Вот, соответственно, углы атаки, в принципе, я могу ну, относительно отстроить. Отстроить, да. Ну, скажу следующим образом. Как, как говорится, в прямом эфире пытаюсь отстроить. Скорее всего, скорее всего, нужна будет нужно будет электрокорунт э, с коническим профилем. Да? То есть ага. мы его сюда ставим и, соответственно, э, вот так вот мы можем подводить, ну, имеется в виду, э, делая наклон, ну, например, на э, там, ну, так, наклон держателя, и, то есть, соответственно, делать его шлифовку именно в виде вогнутой линии. Ага. Вот либо мы просто берем, снимаем, например, те же самые щипчики, устанавливаем сюда тот же самый электрокорунт и вот таким образом то есть по, по, по внутренней поверхности, но в данном случае у нас а, вот эта вот поверхность должна быть максимально ровно выровнена. Да, там, и вот таким вот образом мы можем это делать. Но опять же, насколько я знаю, а, Бишкек, там внутренняя поверхность у нее вот так вот шлифовка делается. Вот здесь, в нижней части круга. Поэтому, если мы говорим о расстоянии тревожных кромки, там 2-3 миллиметра, то есть, в принципе, вот вы завели, формировали, и вам больше ничего не надо. Угу. Вот. То есть, как вариант, вот именно таким образом. Но ну, Бишкек на самом деле сложные, щипчики заточки, поэтому здесь, наверное, уже э, это все придет с опытом. То есть если говорить про, допустим, тот же самый станок сзади, который за спиной стоит GMT, там это будет гораздо проще, потому что там поднимается а, станок. Вот, здесь а, возможности, ну как бы есть опустить, а, допустим, то есть саму колено манипулятора, но а, не настолько, как а, на GMT-2. Ну, я, собственно, уже предлагаю перейти на этот станок, на станок GMT-2, для того, чтобы продемонстрировать его работу. Напомню нашим зрителям, что вы можете сегодня и до конца месяца заказать станки в компании ADEMS. И вместе со станками ADEMS вы можете приобрести видео со скидкой 25% в рамках участия сегодняшнего вебинара. В видео вы подробно узнаете о том, как работать на данном станке, какие Работы выполняются, как они выполняются. В общем, приобрести полноценное обучающее видео. Так, у нас станок GMT-2. Ну, опять же, мы его немножко рассматривали на нашем прошлом вебинаре. Мы уже с вами помним, что у этого станка, собственно говоря, линейный манипулятор, который позволяет производить перемещения в двух плоскостях. И этот же манипулятор, он позволяет регулировать вращение самого инструмента. Ну, то есть мы можем 360 градусов провернуть mm -hmm. здесь, соответственно, и э, сделать как бы, ну, здесь вот наклон, то есть опять же влево-вправо. Вот. Но опять же, ну, может, как, то есть для удобства компании ADEMS, то есть ну, как бы я вот с точки зрения себя как пользователя этого станка угу. и чем он мне, допустим, понравился, да. То есть первое, опять же, наличие преобразователя да, частотного, то есть пульт управления здесь показывается только число, количество оборотов, да, угу. и все находится вот перед глазами, то есть включили, отрегулировали то есть необходимую нам частоту вращения и, собственно, на ней работаем, да. То есть по необходимости выключили, то есть опять же частотный преобразователь запланирован на определенное количество времени остановки э, двигателя, да, то есть вот он остановился. Вот. Это первое. Второе, то, что здесь э, удобный, опять же, держатель, то есть, э, который э, позволяет также э, в момент быстрого зажима, да, то есть установили. Затянули, и соответственно, уже можем сделать подвод к абразиву. Вот вопрос. Абразив находится достаточно низко. Компания ADEMS разработала вот такую вот замечательную с Вашего разрешения сейчас туда немножко заберусь и продемонстрирую. Да. Вот То есть вот этот э самый идет механизм. Давление у давление себя, и соответственно давление и соответственно мы вот. и мы проворачиваем то есть здесь идет прям ну можно там по доле миллиметрам скажем так да поднять то есть оно фиксируется уже да и как бы станок не будет иметь какого-то там раскачки да то есть там с левой стороны есть экцентрик но честно говоря я вот им даже и не пользовался в момент когда есть вот эта вот штука очень удобная то есть это регулятор по высоте который позволяет настроить положение инструмента относительно лифовального круга да. вот и то есть здесь например вот если мне нужно опять же сформировать переднюю поверхность то есть мы сделали подвод настройку да то есть вот я вижу то что у меня сейчас круг достаточно высоко стоит то есть я Опять же нажал, вот стиль, то есть я нажал, да, и чуть его заглубил. То есть заглубил, опять же сделал подвод, все шикарно, вот меня устраивает а, необходимая высота а, данного, а, данного абразива. То есть дальше уже делал технику, то есть соответственно один барашек затянули, второй барашек затянули, сделали подвод, и вот, как раз, возвращаясь к тому вопросу, какая поверхность есть, идет рабочего да, водообразием. Uh -huh. То есть, вот здесь вот так, как здесь идет линейность вперед-назад, то есть, я говорю, хоть 5, хоть там, 6, хоть 7 миллиметров. Вот. хватит. Мы, да, мы ее проточим потому как мы можем здесь зафиксировать, да, то есть, барашком, и все, и у нас движение идет вперед-назад в одной плоскости, скажем так, да. То есть, Расслабили, подвинули и опять это все отрегулировали. Ну, как бы я по мне, я привык работать именно в динамике. То есть ну, uh -huh. хотя бы полмиллиметра туда обратно. Я чуть-чуть двигаюсь, чтобы не а, избежать прижога поверхности металла, и соответственно зерна таким образом работают гораздо быстрее, нежели чем если мы просто на одну хую подводим поверхность. поверхности uh -huh. вот. То есть, соответственно, подвели, посмотрели примерно в соприкосновение. То есть, даже, допустим, чуть-чуть ну, надо эту настройку проведу. Опять же, там можно опустить тот же самый там свет. Да, свет чуть ниже. И мы понимаем, то есть, насколько мы э, делаем касание на То есть, настройка происходит у нас в нескольких плоскостях, и мы настраиваем нашу переднюю поверхность. Да, то есть, э, ну как бы моя, привычка, ну, скажем так, ну, назовем ее привычкой, то есть я переднюю поверхность э, поднимаю, ну назовем ее от обуха к режущей кромке, то есть не от режущей кромки заглубляет, да, а именно э, поднимает, как бы от обуха к режущей кромке. Вот, то есть поверхность, э, естественно, она получается больше. Угу, по объему и соответственно мне просто на дольше хватает если ко мне клиенты обращаются уже повтор то есть ну это мое как бы, я это я делаю для своего вдоха угу. вот то есть ну соответственно вот я сейчас его настроил а, затянул проверил и готов опять же вопрос на какой скорости я буду работать ну опять же наверное вернусь к тем же 2000 породу Сейчас мы, собственно говоря, формируем переднюю поверхность кусачек. Ну, то есть, опять же, мы можем... Здесь как бы есть возможность снятия... Возможность снятия вот этого вот всего мероприятия. То есть, вот какую я ее сделал. Вот, кстати, задали вопрос. В последней версии GMT2 имеет возможность снятия манипулятора. А, так ли это? Да, это так. Мы только что это продемонстрировали. Насколько это необходимо? Ну, если вы опустите голову сбоку, вы можете при вращении или вы не выключили станок, вы можете просто лоб Прокачать, Ну, я имею в виду поцарапать. И не всегда это удобно. То есть, ну, как бы это вот нужно смотреть. Здесь вы с легкостью его сняли, подвели свет, посмотрели. И вот этот вот э, как бы держатель, углы. да, он возвращается, он абсолютно без люфтов, вообще просто. То есть таким образом сняли, посмотрели, вернули обратно, и все ваши настройки сохранились, да? да То да, есть да, да. вы не перенастраиваете заново, не устанавливаете углы снова, вам не нужно вынимать но, э, щитчики из, э, держателя. из держателя, да, да. да. И... Все сохраняется. То есть, ну, если здесь что то же самое, опять же, делаем подвод. Сейчас вот как крюки превращаются. Вот, настройка произведена. Опять же, включаю. То есть, в принципе, все достаточно быстро. Здесь uh -huh. всего два барашка, да вот э и ну, третий это только для фиксации. Вот. Опять же, мягенько подвожу. Ну, кто-то может сказать, там, допустим, там, станок GNT2 снимает очень много металла. Господа, все зависит от вашего прижима. Да, а... поэтому будьте внимательны. Я думаю, что это как раз тот момент, когда все зависит именно от руки мастера. А еще, Владимир, Но такой... Я могу да. еще внести свой комментарий. Это, ну, понятно, что все зависит от руки мастера. И, опять же, данный станок сделан таким образом, что вот эти втулки посажены на глухую. Здесь минимальное торцевое биение. То есть, uh -huh. в отсутствие торцевого биения при работе с формированием тех же передних поверхностей, я максимально чувствую приживание. Значит, uh -huh. я сниму металла ровно столько, сколько мне необходимо. Вот. То есть, если раньше, допустим, там человек, покупая ну, обычный движок, устанавливая на него алмазную тарелку, чашку или а, тот же самый а, круг там, с прямым профилем, вот, он не мог добиться или там добивался ну, там, в пределах ноль пяти десяток а, иене, То есть, естественно, вот эта вибрация она всегда мешает при работе с формированием. Ну, той или иной э, возможности съема металла uh -huh. соответственно здесь я максимально это чувствую и э, снимаю ровно прям вот, вот столько сколько мне необходимо вот в данном случае вот кусочек съема металла то есть, uh -huh. опять же рабочей поверхности для формирования по э, возможной спасочке да то есть я могу работать ну где-то э, ну, буду подниматься могу там на 2,5 на 3 по факту, это ну, почти весь срок службы этих mm чипчиков. -hmm. Запас уже да, э, ну, для, для, для данных щитчиков, да То есть для каких-то, возможно, нужно будет больше или нужно будет их просто впоследствии а, перетачивать. Вот. Задают вопрос по расходным материалам. Китайские, алмазные диски китайские или наши? Наши. Производство России. Да. Что у нас, алмазов, что да, действительно, у нас Япутия. у нас это страна, родина алмазов противника. Нет, все наше, все это, то есть здесь опять же, ну как бы это это на предыдущих я убрал люк, да, то есть сформировал, показал, как формируется фаска, то есть здесь нужно тоже убирать любы, ну потому что вот как бы, ну, если идет болтать. Прислушался, да, то есть может даже, ну, щелчки относительно нет. Нет, но болтан То есть опять же нужно устранить люк. А, также здесь а, зажимается. Зажимается непосредственно там ну, вот щиточки. Да. Сейчас мы опять приступаем к формированию фаста. Да. Ну, то есть, опять же, в, в тонком виде мы это все зажали, вот, то есть здесь открутили, и вот эта площадка должна быть параллельно вот этой площадке, uh -huh. да, то есть -то здесь все достаточно опять же легко, а, затянули и забыли. Дальше мы уже работаем только вот этим вот а, рычагом, который нам позволяет именно сделать подводный uh -huh. Да, в данном случае, Славя, вот я попрошу вот опять же мне откуда снять или ну, да, да, да. мы переходим на вторую чашку танка джинти 2 которой у нас закреплен абразивный материал ну, да, на диске в данном случае то есть как бы здесь э, сейчас Цепляться к абразиву, я думаю, не стоит. Да? Я работаю сейчас с шестисоткой. То есть я сейчас просто именно технически показываю, как это необходимо на нем работать. То есть вот я, допустим, зафиксировал высоту э щипчиков. да, И э здесь у меня сейчас вот, ну не, в этой вот, э скажем так, ну, не на этой поверхности находится. Да? То есть мне нужно, э соответственно, станок чуть-чуть заглубить, то есть опустить. Вот у меня съем шоу, вот таким вот образом, uh -huh. а, то есть, ну, я считаю, что это правильно, мне так удобнее и, соответственно, дальше я уже буду а, там тот же самый свет могу запустить чуть ниже самих щипчиков, то есть, чтобы мне на просвет посмотреть именно подвод. То есть, у меня здесь в данном случае опять а, носи, да, если, если позволите, я сейчас попробую заглянуть камерой сверху, потому что ну, вот, роль оператора. И соответственно, вот он. Да, вот он просвет, то есть мы его можем здесь увидеть. То есть вот, вот, ну, опять же, да, мы можем увидеть это. Вот. То есть здесь, опять же, за счет вот этого вот замечательного фонарика, который здесь mm -hmm. прикус, его можно запихнуть в точку, как да, то есть мы можем регулировать вот этот вот подвод относительно самой классики. вот, То есть здесь мы Опять же это все фиксируем, включаем, можем опять же уменьшить количество оборотов например, до полутора, то есть здесь нам не нужен съем, да? для того, чтобы использовать весь образец по шкурке, я здесь уже могу движение делать вперед-назад, тут у меня все, я могу это одной рукой работать, другой курить, как бы, да? то есть если мы курим, хотя курить вредно. Курить вредно, да. я да, реклама курения, но ну, имеется в виду это обруйма, да? то есть здесь э, все очень достаточно легко. То есть, сформировали, опять же до однородного пятна контакта, э, вытащили, глянули, то есть я вот сейчас вижу, что одна у меня нижняя часть пастки она не проточена, то есть вот оно удобство, да? опять вернули. Мы не, не нарушили момент подвода. Ну, давайте паузу. Вот. И то есть, опять же, по всей поверхности подвигали. Вот. То есть, соответственно. Ну, все, фаски я сформировал. Угу. Я вижу, что поверхности однородные. А, по большому счету, опять же, можно их вытащить и протестировать можно еще раз в вот, Тестируем мы... Ну, я в данном случае на пакете... Полиэтиленового. Да, я пока сейчас ценителей, как бы маникюристов, которые любят это проверять на, пакет, на влажных алфетках. Ну, то есть вот рез 30. Относительно заточенных пасок на шестисотной шкулке достаточно хороших. То есть потом это можно не сесть, сейчас заполировать. Ну, опять же, для ценителей а, полировки. Там, или э, кто там желает этого может сделать ну, там, на тысячные сутки на 20 на 50 ребят это уже ваши как бы э, прерогативы да то есть наша задача вот именно показать дальше то есть что я могу сделать э, к примеру э, ну, для того чтобы мне сделать какие-то ручные ну уже манипуляции именно на, на руках то есть я э, для начала ну, сначала опускаю станок вот, максимально низко для того чтобы мне было удобно э, именно доставать до, до круга относительно вот этой верхности да то mm -hmm. есть здесь как бы удобно я могу вот эту вот направляющую установить то есть далее что я делаю ну к примеру прошу прощения да. дальше что я делаю э, я например с обуха чуть, -чуть металла снимаю то есть выхожу на носик, да. Вот. снял металл, посмотрел, то есть сформировал толщину фасок по щечкам. Я делаю руками. Вам рекомендую делать вручную. Ну, потому что не всегда толщина самой вот этой щечки может позволить оставить ее более стойкой на момент смыкания. В принципе это достаточно легко. То есть вот пасочку я сейчас делаю тоненькой. Ну, назовем это движение. Опять же, в виде формирования угла конвекса. Но не с максимальным выходом на. То есть некую линзовидную форму мы ему придаем. Да, да. Все правильно. Вот. Опять же, шкурка 600, она снимает очень медленно, она тут же автоматически заполировывает, все вот, блестит шикарно. Да? Угу. То есть можно поставить там, 320, 400, 600, ну, я имею в виду более грубую шкурку угу. и просто съем произвести гораздо быстрее. Потом также можно сменить абразив, заполировать за поставить там тот же самый вулканит сюда или там рядом на э, просто наточило, да, то есть на вулканит просто это полирнуть, Ну кто на чем, да, там фетры, угу. а, вот, то есть пожалуйста. То есть вот это сделали, соответственно эта сторона, ну для этого мне нужно сделать смену э, абразива. То есть в принципе э, для того, чтобы это произвести, ну достаточно э, быстрым таким тело движения, мы можем все в комплекте включить вот эти вот идут, благодаря наличию FastFix да, то есть раз, прям вот буквально секунды это все вот сняли вот. соответственно господин спрашивает а, да, вы выполняете заточку Пикерные кусачки, двухсторонний парус, э, я форм-пум-пум. Можно сделать на вулканите, То есть там не всегда необходимо залазить на переднюю поверхность. Вот. То есть именно на вулканите, со стороны пасок, делать полировку. Ну, честно говоря, э, федиктор, он э, такой индивидуальный на самом деле, продукт. И когда он попадает в уроки, мастер уже непосредственно выбирает степень работы, то есть ну, с какими поверхностями он будет работать. Сейчас я перекидываю, соответственно, чашечку, то есть мы сюда ставим нашу чашку с магнитным, да, с магнитным держателем, с, да, с магнитным основанием. Угу. На ней уже закреплен абразив 600-й. Ну, да, то есть мне чтобы. Да. Сейчас еще вот такой вопрос задают: можно ли поставить на станок GMT 2 манипулятор с маникюра? Нет, ну это два разных абсолютно станка, поэтому как бы. Ну, не... Mm. не надо из, из, из, из мерседеса делать скалину, да, или из скалины делать. Ну я имею в виду на примере того, что если Конкретный станок предназначен по параметрам и рабочим характеристикам и под одну, как говорится, да, операцию. Любим, да, ну я имею в виду здесь он э, никуда вот эту вот э, салазку не выйдет, да, у -у -у. и сюда мы не воткнем этот стирк, чтобы туда его высадить. Вот, ну я, если честно говоря, тоже не вижу какого-то ну, То есть смысла. это два, два, два, разных, э, два станка. разных станка, да, у которых две разные абсолютно задачи. То есть у одного станка... Это мы его, скажем так, позиционируем для а, людей, у которых есть, ну, уже а, ну, маникюры, допустим, достаточно какой-то опыт работы, да. Uh -huh. а, второй станок, соответственно, мы его позиционируем для людей, которые вот только-только начали а, заниматься а, заточкой инструмента. Вот. вот я перекинул, в принципе, абразив, ну, допустим, даже не имея чашки второй, ну, алюминиевый, да, но, тем не менее, перекинул и я могу сделать сейчас вторую сторону. Причем, обращаю внимание, что здесь также полное отсутствие биения по торцам, то есть я также сейчас быстренько формирую толщину паски. То есть мы сейчас затачу, производим заточку задней поверхности да по счеткам, да. то есть я сейчас формирую именно толщину уже не самой пасты, то есть чтобы мы, ну, точнее не мы, а мастер маникюра мог легко проникать в корпусику uh -huh. а, в момент уже ее подъема пушера. Вот. То есть, соответственно, также я делаю обработку уже по боковым поверхностям, то есть колебурую носик, чтобы он меня равномерно садил друг друга вот там Могу даже калибровочку сделать. И вот все показываю на одной шкурке, как бы да, шкурка дает такую хорошую, ну как бы минимальную шероховатость на самом деле, вот, и поэтому щипчики ну, получаются достаточно изначально красивые, относительно даже одной шкурки. Даже технологически они могут очень э, бодро работать, опять же, произведя заточку всего лишь на одной шкурке. Хотя технология подразумевает, что подобная операции выполняется на абразивах разной вернискости. Да, да, да, да. Я обращаю внимание на тех, на этот момент тех, кто нас сейчас смотрит, что, уважаемые участники вебинара, этот момент он очень важен, что работает Да, не вы... подумайте, что да. я как бы предлагаю работать только на одной шкурке. Я имею в виду, что в рамках демонстрации мы показываем да. эту операцию, ну, в силу в того, что время у нас ограничено. Шпурки, а -а -а. Все, вот они у меня готовы. Угу. То есть, по большому счету, мне их нужно только, ну, если вы хотите их еще проколировать, то есть, вот пасочки максимально тоненькие, да. То есть, носики я свел на ну, моем роте и по входу круга Вот. Прекрасно. Это мы сделали на... По поводу педикюрных кусачек, я просто задам, точнее, не задам вопрос, а отвечу. То есть, как бы, количество обращений по педикюру ну, там, в десятки раз меньше, относительно, да, чем на не А с чем это связано? Ну, во-первых, как ни странно, их храняют меньше. Раз, как ни странно, ногтевая пластина, она все-таки гораздо плотнее чем путикула и соответственно даже самые такие унылые позаточки ну, тачки предназначенные для работы с, с ногтями да то есть они будут все равно работать ну то uh -huh. есть это должен пройти какой-то большой объем времени чтобы они пришли в ней ну то есть в основном конечно это тащит именно по сути они только падения наверное так которые и задает вопрос диаметр круга на котором наклеен образец. 125 миллиметров да. у нас э, это основной размер которым работают все э, станки а, да Владимир еще один такой э, небольшой вопрос э, по заточке ножниц э, какой станок, вот, допустим, я опять же начинающий, ножницы, щек... ножницы для маникюра? Станок? прямые, станок э, подойдет именно маникюру, именно маникюру. В Силу того, что у него есть возможность, да, у него есть возможность держателя. У него есть возможность ее установки держателя. Мы как бы, на нем сегодня ну, особо так не сакцентировали uh -huh. а, вероятно. Ну, как бы, но здесь вот он может его сюда поставить, воткнуть. А, То есть мы ну, можем сюда установить там, те же самые ножницы, к примеру, да выбрать там допустим ту же самую шкурку, ну, необходимую для нас зернистости и сделать по зернистости заточку по передней поверхности, то есть ну, опять же вот таким вот ну, замечательным образом использовать эту заточку Замечает, что я делаю все это на самом деле утром. Да ради бога. Ну как бы э, здесь. Можно трактовать этот момент следующим образом. То есть, вы делаете это в горизонтали, я это делаю в вертикали, То есть, мне это удобнее, я смотрю сверху То есть, там смотреть бок, вот, допустим, да, вот таким вот движением. То есть, можно формировать опять ту же самую переднюю поверхность. То есть, очень аккуратно. То есть смена абразива также будет происходить очень быстро как на станке Full Drive ради Бога, но здесь мы а, рассматриваем именно удобство конкретного станка с а, работой всего мультимирования. Вот. На станке Full Drive, допустим, ну, там некоторые моменты, опять же, ну, в силу горизонта э, сложно ну, начинающим или не начинающим, то есть вот как бы вертикально, ну, может быть это будет удобно, может быть сильно Каждый не подбирает от себя. Мы в данном случае показываем удобство. Опять же, мы сняли, посмотрели, вот шикарная, блестящая передняя поверхность, которая проколирована. То вот, есть, нож минимальный, дом сердца, который при сестании, ну, ничего. Ты просто уйдет. Да. Владимир, я хочу сказать вам спасибо я надеюсь, что мы максимально подробно осветили отдельные аспекты. Я не говорю о том, что мы рассказали про все, что касается э, вопроса проведения э, задачных работ по мониторному инструменту. Но я надеюсь, что на основные моменты мы все-таки дали ответы. Вопросов было достаточно много рассказали подробно. Если вас заинтересовали станки ADEMS, вы всегда можете их приобрести, как заказав на нашем сайте adems.ru, так и позвонив нам и переговорив непосредственно с менеджером. А я напомню, что те, кто закажет станки до конца января месяца, может приобрести обучающие видео по данным станкам со скидкой 25%. Владимир, большое вам спасибо за то, что рассказали, за то, что показали, за то, что дали возможность поприсутствовать в студии и посмотреть, как все это происходит в реальности. Я думаю, наши участники вебинара тоже вам за это скажут большое спасибо. Надеемся, увидимся с вами не последний раз. До новых, встреч. До новых встреч! Увидимся Всем в эфире. Чай, да. Задавайте вопросы, пишите, можете там... Давайте вопросы потом менеджерам. Оставляйте вопросы в виде комментариев под этим видео, мы обязательно на них ответим. Всем спасибо, до свидания.